БАНДЕ ГУРУ ПАДДДАНДАМ БАКТА ВИНДДА САМАННИТАМ СРИ ЧАИТАННА ПРАБУМ БАНДЕ НИТТАНАНДА САХОДИТАМ СИ НАНДА НАНДАНАМ БАНДЕ РАДИКАХА ЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАННО САМАЙУКТАМ ВИНДАВАНАМ МАНОХАРАМ ਵचाਕਲ पਤव्य के पाਸ ਵव पਤਤਨ पावने भवਸनਵनमन मਕं करਤ ਵਾ ਲ сна деви сатт ватт вейхи наму намхан нарайу намас критт на рунча ива на не кришна я Бхакти Прамодакша Джагот Бараня, Дейям Садапарифа Багнама Виштудухам, Тетхаспадам Сива Виренчанутам и отпада паллава на хачанда маничатая, биспуриджита кем-то, Шри Кришна Читанна Павунита Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Аджану Лумбита Фуджау Канака Бодату, Санкхиртану и Капитару Камалаху, Вишам Бару Джигабару Джагадар Мапалу, Банде Джагат Приякару, КИШНА КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ АЖАНУЛАМБИТА БУЖАУ КАНАКАХА БОДАТО САНКРИРТАНОЙ КАВИТАРО ГАМАЛАЙО ТАКШО Ишам вару дижавару жуго дхармапалу, Банде ягат прия Хари Хари நமாமிகங்கி தபப்பது ப கஜம் சுற சுபிதோதி பருபம் வக்தி சமக்திచததா சிന Гоуринирантаравигушихи тобам бхагам Нараяно прямананго мадаапарам Баран сипуропти вагвишина там Ваги саджушо бадане Лакшмири Камнишингамам Бхaji, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Дурга мей патхи мей андхасхосхалатпад гатермуху са жости са кипад жости данино сантаха санту аваламманам ковригости бхоти сисила вакти сиданту сарасадигу шамиджака пахупар told people think that the way of bhajan is very easy. Gauriya Gosvipati, Sri Sila Bhaktisiddhanta Saraswaja Gosvami, Prabhupada, Jagad Guru, that the way of bhajan is very easy, there is flower all around, we can put our leg and march forward что люди думают, что путь Баджана очень прост, что можно идти по дороге, которая полна цветов. И вот люди думают, что можно так спокойно идти по пути Баджана и без всяких проблем продвигаться вперед. Но это их неправильное представление. Те у кого есть какие-то предварительные идеи о баджане, они могут понять то, что на пути баджана множество проблем, множество препятствий. На каждом шагу множество колючек, и они ранят наши ноги. Это олицетворяет опасность По пути баджана. Если Шичатанья Махапрабху не благословит нас, не поможет нам э, в форме преданных, то тогда нет никакого пути. На каждом шагу мы будем подсказываться и падать. И вот путь баджана очень сложен, очень опасен, но что проблем возникает на пути, пытаются нам всячески помешать совершать Баджин. Различные проблемы всегда возникают на пути Баджина. Кто-то чувствует какое-то давление этих проблем пытается что-то сделать но не всегда получается конечно мы пытаемся предлагаем лучшие усилия чтобы построить наш духовный характер следовать духовному пути но это сложно поскольку Майя, она не позволяет нам продвигаться вперед и вот так много разных много разных препятствий и после этого, когда мы пройдем все проверки и а, да, проверки испытания Гуру Вашнава Бхагавана, то Майя она поможет нам в форме йога Майя. И когда Майя обнаружит, что нет никакого другого пути, что преданы, преданы у него есть огромная любовь, огромное влечение Гуру. Вышла у Бхагавану, тогда Майдиви уже ничего не сможет сделать, она в форме поможет нам, поможет, э, поскольку Йога значит. Йогама, значит, она поможет нам встретиться с Кришной, достичь Кришны и обрести служение ему. Поэтому Шила Бхакчана Такурхит Кертана пишет такие слова. Вот Кулодеви Йога Мая. А написано, с Такура Около йога моя, пожалуйста, благослови нас, иначе мы подшей души, у нас нет никакого другого пути. Я, я знаю, ты э, мешаешь э, э, людям своим влиянием видеть Бхагавана, ты подобна преграде Майдеви, она подобна какому-то... Покрытие, которое мешает нам видеть Кришну и все, что связано с Кришной, Пракрита, Даму, Наму, трансцендентных преданных, Майадеви, май, она мешает нам видеть все это. Она мешает нам встретиться с трансцендентными вещами. И поэтому здесь говорится, что материальными органами чувств, материальным умом, материальным телом, материальными представлениями обо всем, с помощью этого у нас нет никакого шанса встретиться с чем-то трансцендентным. И Сила Бхактина просит нас. Он говорит, что мы слышали в различных Пуранах и Шастах, что если мы что если душа обретает милость от Бхагавана, то она освобождается от влияния Майи. И мы слышали слово слышали такое из различных шастр. И вот те, кто... От... И вот часто говорится, что те, кто не готов служить Кришне, Гуру Вашнава и Бхагавана Маяна таких людей помещает в ловушку. В общем, такие люди попадают в ловушку майо. <связь> а, а искренним душа Майя она помогает вот. во, во врендаване относительно Вастахаран Лила мы находим Такие <связь> слова вот это, моя, вот это, это молитва, Йога Майя. И так или иначе, из Чилава Бхакти Сиданта Сарасвати Гусамитаку Парамахам Саджагадгуру говорит, что если я могу спасти только одну душу, я знаю, тысячи людей, миллионы людей, во всем мире они прыгают в огонь, я хочу помочь им, но они не готовы принять мою помощь, мои наставления. Шилл Пабхупад говорит в каждом уголке мира, даже на небесах. Шилл Бхан, он такого проповедовал, даже на небесах им да, он пригласил его однажды решить какую-то проблему, Тут ее решил заодно проповедовал им, рассказывал что-то о Бхакти. Это была, естественная природа Шилы Бхакти. Он, Он был очень ученым человеком. Он работал губернатором. И однажды ему попался Scholar. So we. Wanted to give some basic idea about Who wrote one one matter, Indian. Not ready. И вот однажды он встретился с одним ученым каким-то. Би. Ну, тут очень был горд, полон эгоизма, не смог принять его слова. Ну, вот, Шелобокин он такого говорит, что мы должны проповедовать везде, чтобы спасти тех падших душ, тех, кто готов прыгнуть в огонь буквально, мы должны пытаться помочь им. А сейчас люди, бывают возмущаются, если кто-то пытается их, их спасти и как-то помочь. И Шила говорит, мы, мы знаем, что тысячи людей, большинство людей, они не, не могут следовать пути Баши, но все же Шила с великим энтузиазмом он проповедовал послание Шимана Махапрабху в первозданном виде. Конечно, мы не всем это принимают, но все же это, мое, это моя единственная надежда в моей жизни, что даже если я смогу спасти хотя бы одну душу из ловушки Майя, то я буду думать, что моя жизнь... Завенчалась успехом, и я что-то сделал для исполнения желания сердца Шимана Махапрабху. Mm -hmm. О, О Рупе говорится. О Гасвами был успешен в том, чтобы исполнить все желания сочетания Махапрабху. Абхабхаз Пад был успешен в том, чтобы исполнить все желания Шимана Махапрабху. И Шиллапапхупад говорит, хорошо, если я смогу спасти хотя бы одного человека, то я буду думать, что я, моя жизнь замечалась успехом, я что-то сделал для миссии сочетания Махапрабху. Yes. Я собирался сделать много чего, но не все смог, но что я могу сделать один? Много раз, особенно Группа Падма говорил, перед тем, как оставить тело, этот материальный мир. Я и не должен говорить, как оставить тело, поскольку их тело трансцендентное. Некоторые ващества могут уйти в этом теле. И, и даже если вспомнить пример же, змей. Однажды я вот был в комнате, обнаружил змею. Ну, змеи там частенько залезают в дома. И потом внимательно посмотрел. Это не змея, а кожа змеи. Я и, кажется, в следующий раз э, э, э, историю это более подробно расскажет, поскольку времени не хватает. И вот Группа Падма говорит, Исхилла Пабхупад оставил этот материальный мир, перед тем как оставить этот материальный мир, Он… Исхилла Падхупат около в восьми дней Он непрерывно Сила говорил о том, что мы должны делать, что не делать. Он благословлял всех. И вот перед тем, как оставить этот материальный мир Шила Пахопад, ну, конечно, и, и вот перед тем, как оставлять этот материальный мир Сила несколько дней непрерывно Шила Пабхупад давал последние наставления и Панавананда Памачария, Парамананда Брамачария Сила Бхагавати Паматпури, Гасая -махарас. И вот соваки Шила Пабхупада, они записывали все, что он говорит. И из этих записок -пад Падма говорит, большинство времени Сила говорил говорил, что, что недостаток харикатхи в этом мире. И сейчас подумайте, подумайте во время Шилы было множество харикатхи. Наш Бхакти Прадив, кто Гассая Махараш, Гассая Махараш, Бхакти Хридой, Бонды и Гассая Махараш, те, кто чистые вайшнавы. Сейчас сложно найти беспристрастных вайшнав. Все придерживаются какой-то политики, религии, организации. Они все общие, как было раньше. Но если они достигнут беспристрастного уровня, <coughs> тогда они могут увидеть, что и что. И вот наш человек Яша Гасвай Махараш на открытом собрании громко заявил, что мой брат Боги, Гасвай Махараш, он проповедует по всему миру его проповедь, она вызвала эволюцию. Но Сейчас, чтобы, но сейчас, если <coughs> мы услышим, что кто-то прославляет другого человека, это очень большая редкость. Все пытаются прославить как-то с... только себя. И вот, если Гуру Го Вачнава говорят что-то в негативном ключе, то это не критика. И вот чего говорит иногда «чистые гуы Вашнавы. Они очень милостивы, они говорят что-то в негативном э, плане, но это не значит, что они критикуют, они хотят помочь. И показывают их недостатки, чтобы они их исправили. Чи чистые вашнавы, если ну, что-то говорит в негативном ключе, то говорят, кличет, это не критика, они вынуждены это говорить, чтобы исправить ту или иную ситуацию. Кто-то думает, что это критика из-за своих слабостей, но это не критика. У них нет времени критиковать кого-то. И вот те сахаджи в Новодибе. иногда они приходили к Сири и возмущались, почему критикуют их почему не совершает свой баджан, зачем их трогает, можно сидеть, никого не трогать. Вот Сила, похоже, засмеялся. Они думают, что чистые игрушечные не имеют права обличать кого-то, говорить, что поскольку баджан, вот этих людей сахаджи обманывают людей, <кхем> забирать у <в> них деньги <как> этих баджан. Но в итоге они Но просто помрут, как Хирани Кашибу. Сила Прохопад много раз говорил, что у нас нет права говорить какую-то свою права. философию, кто мы. Мы должны говорить то, что мы слышали от нашей говори, это будет подлинная проповедь. Те, кто говорят какую-то свою Итак, философию, сказал, то это просто думаете, это не имеет отношения к подлинной проповеди. И Гурвачинавы вы... из-за своей милости они иногда вынуждены, вынуждены говорить что-то, чтобы послужили. мальчики не обманули нас. Что? что <звотнел> Мы должны делать все по указанию Гурваги и говорить в соответствии с no, их учением. С Челла Абахтин, написал саджана тоже не то, что те кто действует. И вот он говорит, что те кто... И, и совершают okay, Харибаджа на показ, чтобы uh, завоевать какую-то дешевую славу. Они такие люди, просто мошенники. Если у вас есть милость, то тогда вы должны сначала проверить себя, okay. помочь вначале себе, okay. а потом уже Because пытаться помогать кому-то, поскольку... Много раз в истории Пахлат Махараджа мы слышали, что Пахлат Махарадж говорит Нрисим, «Господь, я не столь эгоистичен, чтобы думать о своем собственном благе, я хочу, чтобы вечное благо обрели все». В Йоседевго с вами тоже вот в этой шлоке, какова последний шлока, вот это стиха, последняя строка этого Сатьям Парам -димахи. вы все приглашаетесь. Весь мир приглашается. Мы все вместе можем молиться лотосным стопам того Верховного Господа, абсолютной истины. Сатьям Парам -димахи. мы не должны... Думать о майе лучше, если мы будем размышлять о лотосных стопах Верховного Господа, абсолютная истина. Что толку думать о май, тратить на нее свою драгоценную жизнь, зачем? И вот Чиласа Читананда Бхагаватима такого говорит, что те, кто совершает э, какую-то имитацию баджана для, для получения дешевой славы, то в этом нет ничего хорошего. Перед тем, как проповедовать, нужно утвердиться в очаровании и Адаше, в учении и поведении и характере Шимана Махапрабху. Он такого говорит, что те, кто утвердились в очарований в идеализме, в учении Ш... Ману Махапрабу и те, кто проповедует, чтобы спасти других с огромной милостью, они гораздо лучше, они очень гораздо более возвышены, чем Хотя они могут не, не проповедовать, но то, что они сами обретают, благо, гораздо лучше, они гораздо лучше тех, тех, тех которые обманывают других под äh, именем какой-то дешевой славы. You... И вот Прохлад Макараш просил Господа как-то благословить without... этих детей демонов, поскольку no, no. Father, кроме Тебя, Господь, у них нет no никакой надежды, support. у них you нет know. никакой надежды, никакой поддержки кроме Тебя. И что сказано здесь? Ты должен благословить этих детей демонов, поскольку с Китая по всем этим 14 мирам у них нет никакой надежды, кроме тебя. Почему мы столь скупы, столь а что такое подлинное богатство? Это бхакти Сарушакти. Если у нас есть бхакти, мы по-настоящему богаты. Махапрабху говорил, что. Те, кто не имеют сокровища прамы, они нищие. Если у нас есть бхакти-дан, сокровище Бхакти в нашем сердце, то тогда мы по-настоящему богаты. Махаправу говорит, если у нас есть много денег, это нельзя назвать настоящим богатством, если мы, тем более, если мы не занимаем... Это в uh, for Нашим примером это Гурки Шардас Бабы Жимахараш, Бхактян Такур Шиллабурфа Патри. Мы, мы, несомненно, не будем следовать какой-то падшей душе в качестве своего дела. Мы должны следовать подлинным святым. И вот Прохлад Махарадж говорит, и, и Шилы Прохоба также говорит, что мы должны… что такое проповедь? Проповедь, проповедь – это распространение милости короны. Проповедь не значит э, са, сама реклама. Если кто-то проповедует о своей славе, то такое явление нельзя назвать проповедью. Если мы не говорим никакой от а говорим об обучении нашей гурваги, то никто не посмеет напасть на нас. какие-то вот Махарадж пример Пахлада же приводит, когда он не называл его отцом. Вот в этом случае Пахлад Махарадж ему очень назвал его лучшим из демонов. И вот, вот Хирани Кашипу, когда спросил, что такое, что хорошего ты узнал в школе, тот ответил, о лучи из демонов. Ты задаешь такой прекрасный вопрос. И, и когда отец услышал, что тут назвал его Ассураваджем, лучшим из демонов, что лучше уйти в лес, и принять прибежище у Кришны и совершать баджан. И вот когда он услышал первую часть этого ответа, он был очень восхищен, что сын его назвал. Лучимиш демонов, но Садони смеются. они Власть, но, например, власть, власть. То есть лучший из демонов, эм, с другой стороны, значит, худший из людей. И также можно видеть, что какие-то люди, которые пытаются всячески отойти от Гауди матха то получается такая же история, как Херани Кашипу, то есть если они пытаются, хотя они изошли из Гауди Матха, но всячески скрывают это и пытаются всячески доказать, что они не имеют никакого отношения к Гаудимату. С одной стороны, это хорошо, поскольку такие люди не, не позорят Гаудимату своим поведением. И вот Шила Бхагавантакура спросили, что зачем слишком много сложностей, почему нельзя всем разрешить. Но Шила Бхакчантакур сказал, нет, мы должны самых достойных находить. Также Бхагаван Такур говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени, который выметает весь мусор, все плохое с этой намахаты, с этого рынка святого имени. Если какие-то люди несут всякий мусор в Гаудиматху, то ничего хорошего в этом нету, поскольку обязанности бхактина такура наоборот очищать от всего плохого. И такие люди, которые это делают и заявляют, что они из Гаудиматха, они, по сути, никогда не видели Гаудимат, никогда не имели никакого подлинного посвящения в Гаудимате. Если бы у них было бы настоящее посвящение в Гаудимате, их поведение, их настроение, их характер, они были бы совершенно другие. И вот Шила Бхакна так говорит, что я не могу позволить каким-то плохим вещам быть внутри Гауди Баджина. Как есть такая индийская пословица, что гашала полная плохих дурных коров. Это лучше, если гашала пустая, будет иметь хороших коров гораздо лучше или не иметь тоже лучше, чем иметь плохих коров. И вот таким образом. Щила Бхагаванта Кур говорит, что те, кто распространяет милость, Гуранги Махапрабху, чтобы спасти их, они гораздо, гораздо лучше, чем те, кто пытается что-то делать для своего блага. Mangal, mangal. Чтобы достичь какого-то э, личного блага, это достаточно просто. 25 лет назад. И вот во Вриндаване один случай случился. Один преданный попал в больницу. Yeah. Махарадж говорил Харикатху, все читания Годи, Годи Матхи во Вриндаване. Потом вынужден было оставить того христа, поскольку недовольны нашлись, которые не могли слушаться в абсолютной истине. И вот один преданный попал в больницу. Я пошел его навестить, спросил, что случилось. И тут медсестра вышла. Она сделала, пыталась, пыталась сделать это. А этот, этот э, так называемый Брама ударил ее ногой, она упала. Я спросил, что, зачем это сделано. Матачи пытается помочь укол сделать. Ты тут так ведешь себя. Это медсестра стала без капли гни гнева. Я удивился, как -то. она вроде не, не вайшнах, а просто медсестра. Но какие качества у нее. Вроде простая женщина, но я извинил, извинился от, от, от, имени, от, от имени этого негодяя. Сестра сказала, что это моя обязанность лечить этих, этих пациентов. Пациенты иногда сумасшедшие, иногда дурные, иногда не в духе, поэтому иногда, иногда не дерутся в процессе их лечения. Вот. Но она не, не, не обижается, поскольку знаешь, что люди больные, поэтому, что на них обижаться. И также в процессе нашей проповеди, похоже, случается, что мы пытаемся как-то помочь людям, а люди возмущаются, препятствуют этому. И также грубовещного не э, слушают <говор> людям, <говор> хотя внешне <говор> может выглядеть наоборот, но нет, <говор> они пытаются <говор> спасти <говор> кого-то <говор> <говор> и. И, и если они смогли помочь, а, хотя бы одной душе, то они довольны. И вот так, с великой надеждой они говорят Харикатху и пытаются как-то всячески помочь другим. И вот Гуропад Падма говорил о последних наставлениях и Шилы Павлопады. И вот то, что я сейчас говорю, это я услышал от Шилы Бхакти Памут и вот Шила Бахтепа Матпури Гаса Махрасон", не какой-то обычный человек. Я не говорю о каких-то людях, сделанных из плоти, из крови. Нет, я не говорю о таких. Я говорю о Вани Саворупе, Великого Ващнава, Парамхам Сачаре, чье терпение, чье смирение было бесконечно. Если я буду говорить о славе Гупадпадмы, это получится книга подобная Апосу Махабарате и даже больше. И вот он много раз говорил, что мой Прабхупад. Когда возникала тема Шилы Прабхупады, я не говорю о какой-то сухой философии, я открываю свое сердце вам. Если кто-то говорит о Шиле Прахоп... и вот когда он говорил о Шиле Прабхупаде, вспоминал его, он начинал плакать. И сколько любви? сколько, какое чувство, О, огромное чувство было в его сердце. А, а кто-то бросает вызов Гуру Вишневым. И вот сейчас мы... И сейчас какие-то глупые люди, люди оценивают преданных в соответствии с посещенными странами количеством учеников, количеством денег, но это глупо. Кеша сама раз говорит, мы очень глупы. Что? И вот мой Гвадавчила Бхакти Пагенки Шагаса Махараси говорит, что люди настолько глупы, что пытаются обрести где-то то, чего там нет и никогда не было. То есть пытаются обрести бхакти в тех местах, где даже не пахнет никаким бхакти. И вот Киша раз Махараши говорил об этом. Что люди пытаются обрести бхакти там, где его нет и никогда не было. Но из-за своей глупости не понимает этого. И Гурпад Падбу много раз говорил, седан сечевы, Прабхупады!» почитать книги и статьи Шилы Бхактипа Мадапуригаса Махараджа. Можно видеть, что это Шаута Панта в чистом виде. Он всегда а, говорил то, что слышал от Шилы Пахупада и от Гурварги. Но какие-то люди принимают за Ачари, каких-то людей, которых даже не в списке преданных, и не то что проповедника. Много, Много раз Шила Прабхупа говорил, что это обязанность подлинного Ачари. Какова его обязанность? Какова главная обязанность Ачари – это защищать седанту. защищать учения Гурлаги Гуру Гурупад тоже Много раз говорил об этом в нашей сэмпадай, что говорить о других сампрадаях? В нашей собственной сэмпадая какие-то люди принимают прибежитого садгура, они заявляют, что последний что под ним Рагануга, Рупанугабаджана, ну, какие-то люди проповедуют всякую ерунду. Группат Падма говорил об этом, и вот Группат Падма очень часто говорил то, что перед тем, как оставить это тело, этот материальный мир, Сила Групат много раз говорил то, что в этом мире недостаток харигатья во всем мире Группат Падма. Он писал в своих этих м -м, письмах то, что Силопракхупат сказал, что проповедовать, разли, что нужно про печатать и распространять различные книги Сиданты, которые есть в Шаутаване. И вот это И вот он говорил, что суть лучше в нашем баджане, что мы можем сделать, это распространять учения Шимана, Шимана Махапрабху, Сила Прабхупада, с вами, Бхактину Такура, седьмого госвами. Оно не отлично друг от друга, это Шроутапанта. Много раз Гуру Патпадма говорил так. А сейчас, если мы Найдем хотя бы одного преданного, который лишен всякой зависти, то это очень хорошо будет, но где таких найти? Но в случае с человеком Бхактипрамад Пуригасе Махараджи или Кешам или считал, что у них нет никакой зависти. Однажды один. С какого-то колледжа помощник или директор или что-то такое. Он узнал о Гауди Ассиданте, о Гуранги Махапрабху, он хотел принять прибежище в Шиле Бхакти Прамоду, Пури Махараджа. Он пришел в сочетание Гауди Матхи, поскольку Гуру Махараджа свой Матху не хотел создавать, он жил в Матхе Шиле Мадху Но... и Махараджа. Но... вот... Он поклонялся Гопинадху достаточно долго, рада Гопинадху. Это его был Ишнадев, и так или иначе, однажды он пришел к Шиле Бхакти Памадху Идев Гусей Махараджу, он был в сочетании Годи Матхи, и тем временем Шил Мадхав Гусей Махарадж уже ушел из этого материального мира. И Бхагава Махарадж, и те возвышенные преданные, как Бхакти Валаптирта Гаса Махарадж, они думали, что Бхакти Памат Пурида Гасай Махарадж не отличен от нашего Гурдава, или Бедиста, либо седанта. Мы можем говорить о ней с Махараджами, это зовется Анагати. Можно. Можно посмотреть на то, что пишут какие-то проповедники то Там практически невозможно, если, если вообще возможно, найти имя Шилы Прабхупада Бхакти Сиданта Срасвати Все пытаются как-то избавиться от него, но как это возможно? так или иначе он пришел. Откуда вы пришли? Гупад подма. Даже пятилетние дети, если приходили, я видел. Во время Гурмахараджа не было ограничений по его посещению. Вот какой-то ребенок пришел. Гурмахарадж пожил в возрасте, не мог видеть, кто там. Когда он слышал, что дверь открывается... спросил так очень мягко не как я громко и грубо иногда а так очень так мягко спросил зачем он пришел управление смирения но разное кто-то думает что человек я Совершенно не смиренно, это не так, в нем смирение ничего, ни, ничем не меньше, чем в Махараджи, но просто оно проявляется по-разному. А если у нас нет подлинного смирения, то мы не сможем говорить об абсолютной истине. И вот... Мое желание в том, чтобы служить Гурварги, гу, чтобы быть буквально их собакой, чтобы защищать их достоинство и опорыгать все опаседанту. И вот Гурпад под спросил, откуда он пришел. тут. сказал, из Бихалы приехал, это южная И Как тебя зовут? Нараиничанда, Бандуапади или как-то так его звали. Чем занимается я? А, это другой, другой не ребенок, а следующий пришел какой-то, чем занимается, помощник директора в каком-то колледже. Зачем ты пришел сюда, хочу а, посвящение получить у вас, чтобы Харибаджа совершать, зачем ты ко мне пришел? Я слышал, что вы очень возвышены, что вы очень смиренны. Ваш характер прекрасен, и другие качества, они привлекли меня. И вот он сказал, что там у вас есть великий Вашинавчила Шанта Гусаймахараш, в том же районе живет, что и я, зачем вы ко мне пришли. Это подобно тому, как мыться а, в каком-то водоеме, если есть Ганга рядом. Хотя Шанта Махарадж думал, что он Шикша Гуру Шила Пуригасай Махарадж, его Шикшагуру. Смотрите, какое настроение Шила Пуригасая Махараджа. И вот можно было тоже наблюдать, когда... Когда Бхакти Камала проповедовал, то он там стоял. С... Там этот э, Бихаренин, Нарай на Махараджу э, нашли, ну, который еще был домохозяйником, быть, он хотел посещение у него принять, но тот сказал, чтобы тот принял посвящение у старшего Уршила, Бхакти Прагина Кешагаса Махаража, но сейчас где такое, где-то. проповедники очень... Э, Конечно, жадны, что Но, даже не могут позволить вам слышать об абсолютной истине, не то, что принимать посвящение у каких-то подлинных садов, а пытаются все как-то к себе перетянуть. And come? это и происходит из-за влияния майя, что so, люди видите? становятся очень корыстны. И вот смотрите, такой великий преданный Парамхамса, поскольку если кто-то скажет, что Гудда Памхамса... В в это в первом пункте, в первом и, И вот в, в, в этих шлоках говорится, что если мы хотим э, войти на путь с гаудья мы должны баджина, быть достойны обрести какие-то качества, как описываются вот, в, в этих шлоках. Э, у людей нет никакого даже такого простого представления о том, что если какой-то человек полон зависти, как он может вступить на путь Гаудибаджана и Бхагаватам? Также говорится, что на путь Харибаджана могут Харибаджана могут начать только люди, полностью лишены зависти. Если какой-то человек полон зависти, то если его называют. Каким-то проповедникам или про это глупо, поскольку он не соответствует даже самым таким начальным качествам. Как вот здесь говорится, что… Вот в первых трех шло как Там говорится, что те, кто, кто достоин совершать боговодарму, те, кто, и те, кто совершает боговодарму, не следуют по ее пути, они несомненно лишены всякой всякой зависти. И таким образом вот проблема: не каждый может принять абсолютную истину. Не, не каждого есть смелость слушать об абсолютной истине. Не каждый может это делать, но я не могу изменить свою седанту, поскольку это не моя седанта, а это то, что приходит свыше. И так или иначе, смотрите, какой великий преданный. Все преданные приходили, чтобы принять прибежище Лотос на стоп в он отправлял к Чили Шанти Гасай Махараджу, он говорит, что а Шила Шанти Гасай Махарадж относился к Чили Пури Гасай Махараджу как к своему Шикшагуру, поскольку они помогли. Они привели его из дома. То есть ну, тот, когда ушел домой после э, э, ухода Шилы Прахопады, Та Шилы Пури Гасима, Шимадагу, поехали к Шиле Шанты Махараджу, который вернулся домой, и от, отговорили его возвращаться домой. И вот Гуропад Падма однажды, в свои 98 лет, даже, даже, ближ, даже так, 100 лет, он э, родился в 1900 В 1898 году он родился, и всю свою жизнь в течение 100 лет а, жила, оставила тело в конце 2000 года, и вот больше чуть больше ста лет жил. Он ну, явился в нандапуре в Джишуаре, то есть сейчас на территории Бангладеш. Люди очень глупые под именем Годиападжина и читают какие-то книги по полные апоседанты. Чтобы понять преданного, мы должны понять, проверить его. Мы должны посмотреть, есть ли не желание протяжки, желание славы, денег и каких-то дешевых материальных целей. Чем он живет, каковы его идеалы для ващиновых. Они беспристрастно относятся, если мы выказываем почтение им или не, выказываем, не, не оказываем почтение. Они не беспри, беспристрастно относятся ко всему. И в этом природу чистых вашнавов. И Сила Пахупа говорит, если нет Пратишташи, то есть нет склонности к славе. К нету а почему это вот э эти дурные качества возникают из-за зависти, из-за конкуренции? Мы не должны привязываться к каким-то организациям, мы а должны следовать духу учения Шилы Прабхупада и Шилы Бхахана Такура. И вот смотрите. Когда сто лет прошло, с дня, с, со временем явление Баки Памуда, Памудапуридов Гасамахарадзе и множество преданных пришло, чтобы поклон... выразить почтение Ему, Иван Гро Патпадма поклонился и сказал, «Вы все пришли поклоняться Мне, я думаю, что Вы должны поклоняться Шрилы Бхападзе, подлинный ученик». Он думает, что я пыль с лотосных стоп Гурупадпадмы, это его отождествление. И это подлинное. подлинный образ мыслей, подлинного ученика, который думает, что он не отличен от своего гордого. Если кто-то хочет э, выразить почтение мне, то, он, то такой ученик все, всю славу он передает своему гордому. Если кто-то выражает ему почтение, то он не принимает его. Прямо принимает только в связи с человеком И, И вот... И вот Сила Пурига Саймахараджи говорит, что вы все мои друзья. Он не относился к ним как к своим ученикам, а относился как к, к, к друзьям. как к друзьям. Вы защищаете меня каждый, поскольку я могу пасть в любой момент. А вы пришли, чтобы защитить меня как Сила Прабхупад. Он говорил также, и я думаю, сейчас баджан очень сложен, поскольку какие-то богатства, какое-то изобилие приходят. Но эти слова Махараджан был как-то. Как, как, ну, не то, что я как-то, но как-то не мог понять этого, поскольку во, во время Шида Прабхупады был недостаток всего. А сейчас, наоборот, из-за изобилия. И вот он, для обусловления души изобилие, богатство, оно препятствие на пути к Харибаджану. Но в случае Парикшит Махрадзе или Ютисхио Махараджа никакое богатство не может помешать им совершать Харибаджи, но для обусловленных душ это так. Я видел, как... Какие-то люди с очень бедных семей, с бедного, бедного этого происхождения живущие в каких-то глинобитных этих, шалашах и, потом, когда они разбогатели рассказывают, что они происходят из очень богатой знатной семьи и, и, и, то, есть они, то есть они говорят, что происходили из очень богатой знатной семьи хотя были простыми, нищими но если такие люди не стесняются лгать бесстыжно о каких-то простых материальных вещах, то что, ожидать от них, что они будут говорить об абсолютной истине, если они даже о простых материальных вещах не могут правду, правду сказать. То есть, такие люди даже не смеливаются сказать, что было там с ними э, э, лет 10-20-30 назад, угу. но, но все же И, такие... и вот Гурмакарадж э, происходил из бедной семьи, потом получил работу в порту, но... Ради служения Шилы Павхапады наставил свою работу. И вот перед он гроб пришел к Шиле Павхападе, сказал, что... Ну что, у нас семья очень бедная, что нужно работать, чтобы как-то содержать, э, ради родителей, э, э, поскольку там элементарно е, есть нечего. Но Сила Прахупада сказал, что не, не беспокойся, я позабочусь о твоих родителях. Группа Падма никогда не брал э, деньги у силы Прахупада. И вот, когда... И вот когда он Сила Прохопа сказал, что не беспокойся, все самообразуется, то действительно так и произошло. И вот Сила Прохопа Ригасамакхаша оставил свою работу. А, а когда... Это, это, вот, это было в 1922 году, и... В, в день Джанмаштами он получил хари на, От этого, как, когда он работал, при, приходил после работы домой, переодевался и сразу шел слушать Харикатхос Прохопады на Ульта Данге. Даже не ел, не было времени, са, са, сразу бежал чтобы успеть на Харикатху Шилы Прохопада. Однажды Гуропад он в Шилапуре он, он свою обувь оставил на пороге где-то, потом, когда переоделся на... Обулся и не заметил, что там скорпион залез и укусил его. А Группат Падма этого скорпиона не убил. Смотрите, насколько милости. Хотя скорпион был внутри его об обуви, он, он пытался осадить ее. Но ну, вот, в процессе скорпиона укусил его, Группат Падма вытащил этого скорпиона. и побежал -по -по -по к Чиле <связывая> да, И Вот он сел слушать Харикатху, и Чиле Прохопад смотрел ты на него, что -самбенди! видит, что что-то болит у него. И он слушал Харикатху с неотрывным вниманием, Благодаря! и Чиле Прохопад спросил, Я, что случилось, чем-то болеет, какая-то проблема у вас. Я говорю, под вас засмеялся. Перед тем, как прийти к вам, по... Майя пыталась помешать мне прийти к вам. Что случилось? Сила Пафу... конечно, все знал, но для приличия спросил, Тот сказал, что скорпионов укусил в процессе. И Сила понял, что это его вечный сорок. Сила Бхаки и я, я кратко тут so, сокращу, поскольку времени на все не хватит. И вот перед тем, как оставлять тело, несколько дней... И вот перед тем, с за несколько дней до ухода из этого мира. Никого не было. И Шила Прахопад находился все в комнате полу, лежал с закрытыми глазами. И Гурупад Падма зашел и очень медленно, аккуратно и положил лотосный стопы Шила Прахопада к себе на грудь и начал плакать. Сила Прабхупад открыл глаза. И Гурбат Падма сказал, «Я никогда не забуду ту милость, ту любовь, с которой Сила Бурхупад посмотрел на меня в последний момент в своей жизни. Я... Вот то, что я слышал от Го Махараджи, я описал это. От Махарадж написал статью по этому поводу, но в этом журнале того Мадха. Опубликовали, но не полностью сказали, место кончилось, бумаги не хватило, и прочее отмазки. Вот. И вот то, что слышал от... Ну, а потом еще эти дневники Гурмахараджа тоже пропали все. В Америку фу, были... А, как сказать... в общем, все дневники в Америке оказались. И вот Группат Падма говорил, и вот я почувствовал какое-то необычное чувство, Группат Падма смотрел на меня. Группат Падма говорил, я никогда не смогу забыть его милостивый взгляд. И его, его голос, он сказал, «О, Панавананда, это ты!» Но то, как он сказал, Игруппат -пад он понял, что Шила Павхапад не будет долго находиться в этом мире. И это случилось после обеда. Где-то и система была, что 12 часов под Патма служит Шила Павхапад. А остальные 12 часов пара, пара, пара, Парамананда служит. То есть позвонили Парамананда, другого сырока Парамананда. Вот с 6 вечера до 6 утра была его смена, и они менялись каждые 12 часов. И когда Гурупадпадма уходил из комнаты Шила Прахупада, И вот он Выходил и буквально плакал. И тут Парамананда позвал его. Парамананда, иди сюда. Я думаю, Шилапархопад оставил нас. И вот он вернулся. Действительно, Шилапархопад уже ушел. Он в Нишан... Нишанталина. Во время Нишанталина Радагавинды он оставил свое тело. Все преданные расплакались сусыбно, группа он плакал на Это не matter of joke. когда и вы можете найти в и вот этот с народом Нарутом можно было видеть его в жизни э, Бхакти Памуда Пурида в Госа И такое чувство можно было видеть в жизни с человеком Бхакти Прамада Парида в Гасе Махараджа. И в итоге Гуру Падпадма сказал, это было чудесно. Гуру сказал, это было чудо. Все эти Все часы. Они остановились в то время, когда Шилопровкупат оставил свое тело. Все часы в храме, в различных местах, они все остановились на том времени, когда Шилопровкупат оставил свое тело. Я объяснил это так. Гурупад Падма был очень счастлив слышать это объяснение. Я, я сказал, что все часы остановились во время хода с Шилы поскольку это доказывает, что Шила Падхупад, он... Вошел в вечную лилу, он обрел вечное служение нидья его, поскольку в вечном мире нет никакого смысла в этом времени. Время, место и пространство контролируются Йога Майи. А в вечном мире, в трансцендентном мире, все время пространство и материя находятся под контролем Йога Майи. И что такое время. Эйнштейн он пытался понять, что такое время. Он думал, что это такое. Какое... Но читал. каждый день читал Бхагавад-гиту. Он изучил санскрит, чтобы понять подлинный смысл Бхагавад-гиты. Он был один из первых. Кто пытался понять, что такое время в нашей жизни, мы поймем, что такое время, можем сойти с ума, время оно течет, как поток, мы не можем как-то его Это... вернуть свой прежний возраст, или вернуть то, что прошло. Время и волны никого не ждут. Это и вот означает, что Человек Прохопад вошел в вечный мир. И если возможно, мы должны пытаться следовать, пытаться исполнить все желания и наставления Штилы Пархупады. И вот Гурупад Падма говорил, и вот, и вот, и вот Гурупад Падма говорил, что Харибаджан очень сложен, поскольку из-за изобилия люди чувствуют ложное эго. Я не могу найти ни единого человека, который лишен ложного эго. Бородина Говорил сейчас очень сложная, опасная ситуация, поскольку вот из изобилие всего богатства, но многим мешает обусловленным душам, особенно И Подлинные цели Харибаджана забываются, поэтому Шила Прахупад сказал, что это не цель нашей жизни. Шила Прахупад много раз говорил, что сбор денег, славы и различных почестей, богатства, это не цель нашего Баджана, если этого больше чем достаточно то эти деньги и богатства не сделают нас животными, и потому что, что когда Бог с вами написывает Симад богатом, я хочу многое связать с этой харекатхой. Вот, когда с вами говорит, где Верховный Господь. Если есть Верховный Господь, то зачем нам стремиться к каким-то дешевым материальным ценностям? Мой Бхагаван, Верховный Господь, разве он беден? Думаете ли вы так? Почему мы должны стремиться к каким-то деньгам и прочим материальным ценностям, если на Бхагаван посчитает нужным, он все пошлет нам. И вот Групат Падма говорит так же, как и Шукадав Госвами. Почему? Те предны. Они Листят байджетти, богатым людям. Если человек с лишним го -го -го -город своим богатством, происхождением, он не, не может видеть э, Гуру Ващнов. И, И когда Разве Бхагаван не может обеспечить их всем необходимым? Зачем листить и надеяться на каких-то обычных людей? Народа говорит также. И вот он, народа сказал двум сыновьям Куверы. Сегодня вы совершили оскорбление в адрес лотосных стоп, Гурлочного. Почему? Из-за из гордости своим богатством, Из-за этого вы попадете в ад, из-за того, что вы пренебрегли горбочными. И вот такие люди, они, которые ведут себя плохо с Гуру Ващнаомеда, они будут наказаны Бхагавана в итоге. С их судьба она не уйдет от них. И вот народа, они, они не, смогут, не смогут уйти от своей судьбы. И вот народа говорит такие слова. Те, кто полны ложного эго, если такие люди теряют свое положение, теряют деньги, они в итоге раскаиваются. А если они слишком горды, то из-за этого ложного эго, ложного эго ослепляет их. И основа баджана. пытайтесь понять, это очень важно. Основа баджана. Что такое основа баджана? Это смирение, это тринадапи. Если я объясню вам хотя бы одно слово, а ну вот. Вот это основа баджина, основа баджана, это Тринадапи, это вера в Гуру это наше настроение служения. Мы не понимаем, мы думаем, что мы получили дикшал через бхакти в Гусей и вот мы, может, получили дикшу от силы Пракхопады, но какое отношение? И, в общем, смысл в том, что те, кто цепляются к своему ложному эго, они не смогут прогрессировать на пути Харибаджина. Может, они даже получили прибежище вот таких великих личностей, как Шила Пархупата или Шила Кешев Махарашилович. -ши да, Махараш, но если они не, не смогли избавиться от своего ложного эго, то их дикшина не настоящая, это ложная дикша могут обрести какое-то сукритие, если они не совершали никаких оскорблений. Mm. А если совершат какое-то оскорбление, то все сокрытие уйдет, все их... их, их, все их благие действия, которые совершены в прошлом, они из-за оскорблений в адрес Гуру Ваишнавфы, вся эта пунья, она тоже уйдет, все сукрити также уйдет. И вот в Баго там говорится, и, И вот э, э, всю э, жизнь Сила э, Бхактипамат Пуригаса Махарадзе. Мы не можем найти ни единого случая. Когда он оскорблял кого-то. Нет ни единого такого случая. Но когда он увидел, что кто-то оскорбил Вашнава, один э, э, таксист ходил, оскорбил Шилу Бхактидайта Мадругу и Самахараджа. И шила Бхакти Праман Гусей Махрад, стал подобен льву, и все были удивлены. Тот, кто всю жизнь был столь смиренным, он тут стал львом, и сказал, зачем тут так грубо отозвался Шиле Мадове Гусей Махрадзе. там говорится. Если мы оскорбим чистого Вайчнава, то мы потеряем все. Все. То все, богатство, все, доброе имя, сукритие и все остальное из-за оскорблений в адрес чистой головы, оно пропадет, и благословения других они тоже пропадут. И вот один глупый не Человек, занимающий положение через того с того берег, берега Ганги, назвал силу Пуригаса Махараджа, как конечно тикари. Но Гуру Падпадма никак не оскорбился. И когда ему сказали об этом, то Гуру Патпадма засмеялся, что все хорошо, я думал, у меня нет никакого тикара, никакого уровня по крайней мере, он признает меня начинающим, преданным. Тоже хорошо, что вы обязаетесь. И вот такие люди, занимающие место ачарьи, обманывающие людей, они не только вот сами попадут, но и со всеми своими последователями. Мадвинда Пурипат, он ну, поклонялся Гапалу и Шах Пурипат, поклонялся Бхагавану. Пундарик Видянитхи поклонялся Шалагаму. Что, что это значит? А если а, преданные поклоняются Бхагавану, это не значит, что он конечтат якари. Пударик Веденитхи Лучис Прамахамсон поклонялся Дамадара Шалаграма, Гупад Падма поклонялся Радагапинадху. Но это никак не значит, что он конечтат и Мадринда Пурипат, он тоже был Парамахамсей, он, он поклонился Гапалу Шинаджи. Если Шила Пуригаса Махарас поклоняется каким-то шалагам или радыгапинадху, это не значит, что он, конечно, преданный его поклонение как поклонение Ларита Саки, которая поклоняется Радагавинде, если такие великие преданные поклоняются Радагавинде, Радагавиннату или еще какой-то форме Господа, это не значит, что они там статика. Арчана, это наивысшее служение. Они поклоняются Верховному Господу, как, как пок поклонение на... в духовном мире. Они с таким чувством поклоняются Верховному Господу. They are mm -hmm. и, и, и, вот, и вот еще несколько случаев, но времени и мало. И, и, и вот какое-то время Гуру под он был в, в Кальяне, это здесь, а а, после Кришнагара, крупная железнодорожная станция, и там, в той деревне, он был занят в поклонении Радам и вот этот Радам Адамамахан, это не какое-то как, как обычное божество, Hmm. Это, когда я говорю, это слово Божество. Это не... И вот. И вот, когда я говорю вот это слово «Вигаха» или «Божество», это значит, что это сам Бхагаван, нужно быть очень осторожным в своих высказываниях, и вот Группа подма поклонялся этим божествам, они были очень… И вот эти божества были в деревне Гурупадпадмы в Джишуре. И когда Гурупадпадма был ребенком, ему было лет 5-10, он ходил. И там он встречался с сестрой или тетушкой. Бхакти Виак, Бхарати Махараджа. Он там в гости к ней ходил. И вот она кормила его просадом. И этот Мадан Махан был, был там. И вот Мадан Махан, он украл расу с этого пальмового дерева. Там какой-то сок капает от Тараса. И вот Мадамахан с утра залез на дерево, украл расу, и кто-то видит, что Мадамахан прыгнул и, и поцарапался -по -по -по -по там. Ну, кто-то его заметил, тот быстро убежал, но поцарапался. И, И вот сейчас, если этот мандир попасть, то там видно, что с тех пор вот эта царапина на нем только осталась. И вот Гумахарадж поклонился ему подобно гопе с таким чувством. Однажды он был в таком группе, он был так, совершил арти вечерние, был полностью погружен в эту Арчану. и потом Поел и собрал заспать, но никак не засыпалось, что-то тело тряслось, что-то вроде здоров он был, но почему-то какое-то недомогание чувствует. И после этого вот он за, заснул вроде, и через полчаса Маден Махан явился к нему во сне, сказал что-то забыл укрыть меня одеялом, я мерзну. Махан страдает от холода, и поэтому Гурупад Падмаум тоже чувствовал такой холод в своем теле. И у него было единство с Бхагаваном, и это за пределами человеческого понимания, такое единство. Он чувствовал все, что чувствует божество Тайлина и И вот он проснулся сразу же, принял омовение, от поклонился и попросил прощения, укрыл одеялом это вегаху, и закрыл и пошел дальше спать. И вот если рассказывать о славе Гопат-Падме, то это будет подобно эпосу Махабарати. Времени, к сожалению, на все не хватает. И, и вот можно вспомнить, это первое слуха, все читания, чьи там риты. Навсего, ванчагар позорился I speak anything. I couldn't glorify you, Baba. I couldn't. I'm very sorry.